Приветствую вас, я Игорь Черноусов, и если вы перешли на эту страничку, значит вам требуется какая-то помощь, консультация от меня по тематике YouTube, социальных сетей, электронных рассылок, возможно вас интересуют средства автоматизации, варианты заработка в сети, возможно вам требуется какая-то помощь или совет на другие вопросы, я делаю все возможное, чтобы помочь вам. На этой страничке вы также можете заказать и услугу от нас. Список услуг находится внизу, внизу странички. Значит, что вам необходимо сделать для того, чтобы заказать консультацию либо услугу? С услугами все очень просто, поэтому расскажу о заказе консультации вначале. Значит, в бланке, который находится под видео, вы указываете свои контактные данные. А в текстовом поле указывайте тематику консультации то есть по какому вопросу вам требуется помощь Значит, консультация проводится либо в скайпе либо в вебинарной комнате Google Hangouts опять же указывайте где вам удобнее обязательно укажите удобное для вас время проведения и контакт через который с вами быстрее всего связаться либо я либо техподдержка свяжется с вами и определится с датой проведения консультации друзья консультации платные но, в отличие от услуг, которые уже имеют фиксированную цену, цену на консультацию назначаете вы сами. Вы сами определяете, какое количество денег вы можете заплатить за эту консультацию. Деньги переводите на кошельки, номера которых указаны на этой страничке. Как перевести деньги, я скажу чуть позже. Сейчас, пожалуйста, запомните, что при переводе денег обязательно в поле... Комментарий к переводу укажите, от кого идут деньги, чтобы мы понимали, что вы консультацию оплатили. Дело в том, что неоплаченные консультации не будут приниматься к рассмотрению. В текстовом поле сразу же после указания удобного времени проведения консультации вы указываете, на какой кошелек вы перевели деньги, сумму не указывайте, это не принципиально. Укажите дату перевода, чтобы проще было найти, и ваш комментарий, который вы сделали к переводу. Проще всего написать консультация или оплата консультации от и ваше имя и фамилии, которые вы указывали в бланке заявки. Все, я с вами связываюсь, обговариваем время проведения и начинаем вам помогать. Теперь, как технически сделать перевод денег? Но если вы пользуетесь платежными системами, то тут никаких сложностей не будет. Перевод осуществляется прямым переводом на кошелек. То есть в этом случае вы никаких дополнительных денег не тратите. Если вы не пользуетесь электронными деньгами, вам необходимо след сделать следующее. Выписать на бумажке, только без ошибки, пожалуйста, номера Яндекса, Киви, кошелька. Прийти в ближайшее отделение связи. ну У нас это Евросети и м -м, Связной. Узнайте, на какой из этих кошельков вам переведут деньги без процента. Вот, например, связной переводит на Яндекс деньги без всяких процентов. Все. И попросите сотрудника сотового салона, чтобы он вам помог осуществить перевод. Это будет сделано либо через терминал, либо через кассу салона связи. Все. Не забудьте про обязательный комментарий к переводу. Значит, для заказа услуга, услуги... Тут все значительно проще. Выбирайте услугу из списка имеющихся, списочек у нас внизу. Опять же, заполняйте контактную форму заказа услуги. Пишите ту услугу, которую вы заказали. Опять же, указывайте ваш контакт, по которому с вами быстрее и проще связаться, да? Чтобы мы могли обговорить какие-то нюансы заказанной услуги. И обязательно указывайте, на какой кошелек вы перевели, и обязательно указывайте тот комментарий, который вы сделали. Для удобства напишите дату перевода денег. Друзья, на этом все. Если вам требуется помощь лично от меня, либо какие-то услуги, список которых, еще раз говорю, находится внизу странички, заказывайте. В случае форс-мажора, если вы по каким-то причинам будете недовольны оказанной консультацией, либо оказанной услуги, если вы говорите конкретно, почему вас это не устроило, то без вопросов верну деньги. То есть репутация дороже. Большое спасибо. До свидания. С вами был Игорь Черноузов.